Ну и теперь смотрим что на этом что из этого получается смотрите довольно неплохо и хорошо сейчас мы убираем вот эти маячки которые с другой стороны затираем и все можно готовить готовится к финишной штукатурки